Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав, вы на канале в Криптотеме. Давайте посмотрим технически, что происходит сейчас с биткоином и какие новостные факторы влияют, возможно, на его движение цены, возможно, они влияют и что нам стоило бы ожидать в дальнейшем. Итак, относительно цены, движения цены биткоина, что бы хотелось мне сказать. Тот уровень сопротивления в районе 4 с половиной так и не удалось преодолеть активу. И от него, собственно, происходит дальнейшее падение сейчас. Вот эта вот стрелочка, которая у меня здесь стоит. Все, это движение я о нем сообщал в канале Telegram. Кому интересно, можете, пожалуйста, подписываться. Ссылка на него будет в Телеграме. Там мы вот даем сейчас актуальную и оперативную информацию по движению цены биткоина несколько раз в день. Если какие-то движения происходят или изменения, которые мы успеваем усмотреть, то мы, естественно, об этом сообщаем. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ссылка будет в описании. Указывает вот данная стрелочка на то, что здесь появился продавец. И как мы можем видеть, то что он перехватил инициативу у вот данного покупателя, который в моменте очень сильно набрал позицию. Но мы можем видеть, что продавцы оказались сильнее и дальше Активизации покупатели не получили, не дали им пройти выше, соответственно, мы получили падение, которое имеем сейчас, но настолько ли оно губительное или страшное, Да, конечно же нет, потому что мы все еще не можем пройти уровень поддержки, который находится в диапазоне от 3,5 до 3,700 и я думаю, что пока что мы будем на нем находиться, колебаться вот в этом диапазоне и Ничего страшного происходить не будет. Я все так же настроен по бычи в отношении биткоина. То есть я все-таки думаю, что актив неоправданно занижен. Занижена его стоимость и его слив. Он имеет максимально спекулятивно-манипулятивный характер и ничем не обоснован. Сейчас я перейду к некоторым новостям, которые, думаю, также будет интересно вам знать, что же происходило. Что же давали СМИ, что же давали аналитики из криптосообществ различных. Давайте посмотрим на Матик Гринспана. И он заявляет о том, что пошло движение большого количества биткоина из топовых кошельков. Формируются также кошельки, несколько кошельков по 60 тысяч биткоинов. Эта информация сейчас начинает только появляться в интернете, в ютубе и то, что он указывает здесь 66 200 тысяч биткоинов, это очень малая часть В общем в количестве сейчас, которая прошла по большим крупным кошелькам были выведены данные суммы, она превышает более, простите, 800 тысяч биткоинов, которые были выведены из топовых кошельков. Те кошельки, некоторые из них они были не тронуты там, с 13-х годов, с 14-х, 16-х годов, с 17-х. То есть, есть различные кошельки. Но единственная особенность всех их заключается в том, чтобы по ним пошло движение. То есть начались выводы, этих начали выводы с этих кошельков. И в каких направлениях они ушли, пока что неизвестно, где они растворились или осели. Идет какое-то формирование нескольких кошельков. По одному и тому же количеству по 60 тысяч битков, если я не ошибаюсь. Как это будет выражено в рынке на цене актива, конечно же, непонятно. И стоит только лишь догадываться, как все будет происходить. Хорошо это или плохо. Без понятия, поэтому будем только наблюдать в дальнейшем. И он говорит о том, что если кто-то этого боится, то не стоит этого делать, так как в каждой. В продающей стороне есть покупающая сторона, то есть, если кто-то продает, значит, кто-то и покупает. Ну, объяснение не, не, не очень уж утешительное, скажем так, и это, в принципе, понятно, то, что когда идет слив, а внизу кто-то закупает, значит, это все закупается не просто так, и, в принципе, с этим можно согласиться. Также очередная его микро-статья на Твиттере, в микроблогах, да, он говорит о том, что сейчас и приводит в пример диаграмму, точнее, простите, да, которая показывает, что в этот вот в августе 2018 года, как вы можете видеть, да, то есть возросло количество потребностей в профессионалах в сфере биткоина или же блокчейна, да, это именно в США, это тоже может как бы говорить о том, что все-таки криптоиндустрия, она не то, что не умирает она развивается просто это не отражается на цене активов да как основного так и альткоинов поэтому без паники все таки вот эти вот вещи они являются более мне кажется фундаментальными и вот на них нужно обращать больше внимания. как вы можете видеть здесь вот на фоне график приведен цены движения биткоина и как мы можем видеть когда он был на пиках то потребность в данных специалистах она немножечко даже проседала. Давайте будем оптимистично настроены. И вот еще одно подтверждение из уже источников СМИ о том, что 29% фрилансеров хотят, чтобы их работа была оплачена в криптовалюте конечно процент да процент небольшой но тем не менее он есть несмотря на то что все предрекают абсолютный крах крипторы далее небезызвестная биржа Nasdaq, крупнейшая биржа фондовая и небезызвестный уже Fidelity инвестируют в крипто платформу iris x или iris x или IrisX. Или x IrisX. Как хотите, так и называйте, по сути. И есть уже такое мнение, что на данной платформе будет запущен также фьючерс, который, как говорят, настроен будет максимально побычий. То есть, можем думать о том, что движение усилится нисходящее при запуске данной платформы, но она будет якобы стартовать во второй половине 2019 года, поэтому еще... Посмотрим, как это будет все развиваться. Бывший э, премьер-министр Израиля заявляет о том, что биткоин это постыдная схема понцы Кто не знает, схема понцы это в чистом виде пирамида, классическая мошенническая схема. Так, ну и несколько дней назад э, вот небезвестный CNBC, да, канал, который дает аналитические постоянные прогнозы по финансовым рынкам похоронил собственно биткоин точно так они заглавили свою статью о том что время хоронить биткоин об этом рассказывал пол донован является главным экономистом швейцарского банка я так понимаю юбе крупнейший швейцарский финансовый холдинг представляющий различные финансовые услуги по всему миру вот и данный представитель его говорил о том что собственно биткоин сковеркнулся, да что все в принципе, уже все заканчивается практически и ничего дальше мы с вами больше не увидим. Я же в свою очередь еще раз напомню, что в отношении крипторынка я настроен по бычи, И думаю, что вот эти вот все движения, которые сейчас происходят по давлению на цену, да, которые снижает ее, являются манипулятивные, А как мы знаем еще то, что нам пропагандируют СМИ. количество количестве, да, насколько массово происходит пропаганда, нужно ровно в противоположную сторону смотреть. И тогда с большей вероятностью ты окажешься в правильном направлении. Друзья, также в конце хотел напомнить о том, что сегодня последний день записаться на наш курс «Тотальный трейдинг», который будет проходить в течение трех месяцев, где мы гарантированно, в течение которых мы собираемся вывести своих учеников на прибыль, а не просто научиться торговать, как многие обещают. Поэтому записывайтесь, если еще не успели. Сегодня последний день в 12.00 ночи эти цены будут изменены и они уже будут гораздо дороже. Это хорошая возможность. В данный момент 60% скидки. Я думаю, что это достойный вариант, достойный подарок себе под Новый год для того, чтобы стать более успешным в следующем 2019. Как говорил Уоррен Баффет, единственная правильная инвестиция Беспроигрышная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестиции в себя. Еще раз приглашаю вас в наш канал Telegram в криптотеме. Ссылочка на него будет в описании. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Здесь много интересной информации. Даем моменте оперативно по рынку, также по рынку форекс. Я думаю, если вы интересуетесь финансовыми рынками, интересуетесь трейдингом, то эта информация будет для вас как минимум интересна как максимум полезно. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь идет актуальная информация по рынкам. В основном это аналитика криптовалютного рынка. Но надеюсь, что в скором будущем добавится еще и валютный рынок, также дополнительные финансовые рынки. Друзья, на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Все ссылки будут в описании. До новых встреч. Пока.